In Italy, nearly 800 people. Весь мир заболел коронавирусом. Число холодок на коронавирус в Украине взросло до 145 тысяч. Метро не функционирует. Есть ограничения на передвижение. Авиасообщения не функционируют. Единственный вид транспорта это автомобиль. Друзья, всем привет! Вы на канале Pride. У нас сегодня специальный выпуск. Вы видите, да? Вот так это выглядит. Перчатки, маска, очки. И это не шутки, это не розыгрыш. Это, к сожалению, реальность в Украине, не только по всему миру. Сегодня мы вам дадим несколько важных и ценных советов для того, чтобы обезопасить себя. Вы понимаете, в какой ситуации. И это все связано с автомобилем. Погнали смотреть. что у нас происходит сегодня метро не функционирует транспорт городской функционирует в ограниченном режиме есть ограничения на передвижение ЖД транспорт не функционирует Авиасообщения не функционируют. Единственный вид транспорта, который в принципе остался для передвижения из точки А в точку Б, это автомобиль. Поэтому мы вам расскажем короткий перечень правил безопасности, как обезопасить себя в данной ситуации. Первое, что мы рекомендуем. Обязательно при себе, если вы выходите из дома, у вас на руках должны быть перчатки. Это очень важно. Ваши руки не должны контактировать с какими-то предметами, на которых возможно может быть вирус. Дальше. Возите с собой обязательно антисептик. Каждый час желательно перчатки обрабатывать антисептиком. Потом, у всех есть привычка руками дотрагиваться до каких-то частей лица. Постарайтесь у себя эту привычку убрать. Вы все время хватаете за лицо, потому что у вас голова думает без вас. Она решает кучу вопросов. Она вспоминает все ваши социальные взаимодействия. Вот, и, вот, и, о, у, и вот это все. Вот. Чем-нибудь вонючим на, натрите руки. Вот, и когда будете, будете ощущать заранее. Следите, контролируйте себя, потому что, может быть, что-то вы зацепили на пальцы и совершенно спокойно нос, глаза, рот вы внесли. Поэтому не трогаем руками лицо, никак. Далее, маски. Маски есть медицинские, одноразовые, многоразовые. Вот такие вот распираторы. Я рекомендую распираторы многоразовые, потому что это выгоднее финансово. Потому что маску ты одел на несколько часов, ее нужно выбрасывать. А распиратор ты обработал, он хоть и дороже, но ты можешь пользоваться после обработки антисептиком постоянно. Он более безопасный, здесь третья, третий уровень защиты. Давайте вот сейчас без эффемизмов, да? Вот эти маски от коронавируса здорового человека не защитят. Не защитят. Все понятно. На данный момент на рынке Украины есть так называемые самопальные медицинские маски. Из какого материала они сделаны и так далее, никто не знает. Но они тоже несут какую-то определенную защиту. То есть они фильтруют пыль, которая летает, на которой тоже может поселиться этот вирус. Есть медицинские маски более качественные Следующий уровень защиты это есть маски так называемые респираторы такого плана С уровнем защиты FFP2, FFP3 Эти маски рассчитаны на, в отличие от медицинских масок, они рассчитаны на 50-80 часов работы они не многоразовые, их нельзя дезинфицировать, гладить тоже нельзя. Медицинские маски рассчитаны на 2 часа работы, их нужно использовать минимум 3 в день и утилизировать. Итак, если все-таки эта маска нам понадобилась, угу. как ее правильно надеть? Смотрите, сверху у нее есть эластичный контур. Даже, да? Надевайте на ушки резиночки. Угу. Теперь создаем максимально близкий к вашему носу контур. Угу. Расправляем по максимуму, чтобы создать максимальную герметизацию. Mm -hmm. Все? Все очень просто. Mm -hmm. Срок ношения есть какой-то у неё? Вот Для больного купе? человека срок от 20 минут максимум 2 часа. А следующий э, тип массы, которые есть на рынке и активно распространяются, в частности мои друзья в Италии такие используют. Это хлопчатобумажные с нескольким уровнем слоев и с марлей посередине, которую можно менять из кармашка, менять, доставать и менять. Такие маски можно стирать, обрабатывать паром, либо гладить каждый вечер после ношения. Желательно таких масок иметь 2-3 и брать с собой в дорогу, если вы там, Например, путешествуете или, или у вас какая-то работа на, за рулем Перчатки вы обязательно должны их носить В конце дня такие перчатки обязательно должны быть утилизированы Аккуратно снимаем, утилизируем На следующий день одеваем новые Их нельзя обрабатывать, это не многоразовый инструмент Они могут порваться и так далее, и так далее. Вы должны обрабатывать руль антисептиком Места, где вы касаетесь. Ручки автомобиля и так далее. Лично я принял решение лучше ездить без кондиционера и без отопления. Лучше с открытыми окнами в респираторе. Системой вентиляции специалисты рекомендуют ее промыть. Обязательно химией и очистить перед использованием летом. Обращаю ваше внимание, что самое тяжелое место это коврики. Их желательно мыть. Каждый вечер, после того как вы возвращаетесь домой, промывать желательно там каким-то антисептиком либо хлоркой, любое средство подойдет, которое моющее, хорошо моет коврики, протерли руль, подлокотник и э, вы получаете максимальную безопасность. Различные продавцы там лекарств, всяких жабих лапок, они тебе говорят, слушайте, друзья, отличное вообще э, средство от коронавируса. Когда люди пытались продавать вакцину от коронавируса за какие-то там деньги и при том, что вакцины еще нету, они что-то продавали, и мне сейчас слушайте представить, что должно происходить в голове у человека, который через интернет покупает какую-то типа вакцину от вируса, который еще нету, и идет ее себе вкалывать, то есть это вообще что такое? Долгое время еще и не будет. В год вакцины от коронавируса не появится. Мне кажется, что что-то делали вакцину от SARS, а так как она очень похожа на коронавирус, на... А... то, может быть, попытаются ее... Использовать. Мы немножко прошерстили интернет и собрали такую вот аптечку аптечку от коронавируса. Что сегодня населению предлагается, чтобы спастись от коронавируса? Ну, первое. Это святая вода. Это святая вода. Обязательные вещи, которые вы должны пополнить свою аптечку медицинскую. Кроме того, что обязательно положено быть в автомобиле, в аптечке должны быть маски, влажные салфетки, желательно спиртосодержащие. И важно, чтобы там были э, перчатки для смены. Вдруг, если вы порвете перчатки ваши дежурные, вы можете э, каждый раз обратиться, ну, открыть свою аптечку и поменять перчатки на новые. Если вы много времени проводите в автомобиле, обязательно запасайтесь едой, кофе, чай э, из дома. Берите максимально все из дома. Вы из Китая, что ли? Почти. Почти я Ну одеваю. Сюда. Здравствуйте. А? Коронавирус кругом! Ключевой момент, в автомобиле должны находиться только вы и члены вашей семьи. Максимально избегайте пассажиров в вашем автомобиле. Если вы подвозите, а ситуация сейчас такая, если вы подвозите своих коллег, сотрудников, есть люди добрые, которые подвозят медиков Обязательно требуйте, чтобы люди, которые едут в вашем автомобиле Были одеты в перчатках, маске Вы должны максимально обезопасить ваши глаза От пыли и других загрязняющих моментов Обратите внимание на ручки автомобиля Вы должны дотрагиваться в перчатки И вечером обрабатывать все ручки на входе в автомобиль, если у вас были пассажиры, так же. Фильтр медицинского респиратора сделан из плотно переплетенных ультратонких волокон, поэтому эффективной защиты более 98%. Респиратор одноразовый. Его можно использовать в течение 8 часов. Если вы воду домашнюю профильтруете, выпьете ее, у вас есть шансов получить меньше микробов и всяких гадостей в свой организм. То же самое с маской. Любая маска, абсолютно любая маска, даже которую вы изготовили дома сами, вам поможет профильтровать. И доза, которую вы можете получить, будет намного меньше, и справиться с ней организму будет намного проще, чем если вы получите там, целую каплю слюны какой-то. Заезжаешь на мойку, 5 гривен вставил эту автоматическую в перчатках, Повесил коврики, сбил химией и водой. И все, и поехал дальше. Ну, Что угодится, за проблема? Согласен, согласен. Даже касаться не надо, все в перчатках. Иди, у меня То тоже... есть войлочные коврики надо убрать из автомобиля. Лучше должны быть резиновые, которые моются. Меньше предметов в автомобиле, которые собирают пыль. Правильно? Правильно. Да. У меня такой вопрос. Вот смотри, вот есть многие люди, которым уже надоело дома сидеть, они выпадают на улицу. Люди в автомобилях. Как ты думаешь, можно ли ездить на природу в лес в этот период? О, тут все очень реально индивидуально. У кого-то лес рядом 10 метров, а у кого-то лес там 10-20 километров. Тут надо как бы думать, исходя из таких простых вещей, да? Если рядом, ну понятно, что в лесу людей меньше, и, соответственно, вероятность контакта тоже меньше. Это только в Китае там летучие мыши летают, они их едят, полевые мыши летучие, блин, кошки, собаки, змеи. То есть, слава богу, у нас эта вся хрень отсутствует. Я думаю, да, что, ну, если можно сидеть дома, там крыша может поехать, поэтому периодически картинку надо менять. Можно ходить в лес. Кстати, напишите в комментариях. Друзья, как вы думаете, реально сколько в Украине людей с этим вирусом? Официально на сегодня порядка 200 человек уже. А сколько реально, что вы думаете? Я вообще не понимаю, как бы, да. Ну, наши власти, они сначала запускают 80 тысяч человек с Европы, вернулось. Этих людей бесконтрольно как-то распустили по всей стране. Уже надо было как-то иначе поступить. Уже как, ну, белорусский батька, да, он сказал, если вы поехали, ну, молодцы, вы взрослые, там и оставайтесь. Нет, взяли, раскатали, что погибло якобы от коронавируса. Для чего? Для того, чтобы создать панику. Наша поехала домой и обнаружили, что у той девчонки, с которой она жила, заболела она коронавирусом, вирус этот подхватила. Страну не завозили, попросили поляков, чтобы побыла там несколько часов, выехали на границ, изолировали, взяли ее в инфекционку, поместили, слава богу, не подтвердилось, удивительно, не подтвердилось, что она больная. Я вот вижу, у тебя этот салициловый э, ты вот да, обрабатываешь носовую полость. Как ты думаешь, это помогать будет? Вот дезинфектор. Вот у меня осталось еще со старых времен руки вытирать. Нос мазать салицилкой. Ну, я с врачами пообщался, они сказали, что хуже не будет. Тем более салициловая кислота это старое противовирусное средство. Только нужно каждые 2-3 часа. Смысл-то в чем? Вы должны понимать, что ваши слизистые должны быть влажные. Вирус сильно садится на сухие поверхности. Кстати, имбирь очень важно. Вот советуют какие продукты усилить иммунитет да, на это время. Вот есть простые продукты. Это имбирь, в котором много очень веществ. И он, в принципе, недорого стоит. Завариваете, чаи, пейте. Да, там много витаминов. там Есть какие-то противовирусные свойства. 13 марта Лев Лещенко тусит на день сестры-композитора Крутого, где собралась почти вся российская эстрада, включая Игоря Николаева. после приезда с американских гастролей. Не отбыв положенный двухнедельный карантин, 20 марта Лев Лещенко не поверил в опасность коронавируса и заявил, что ситуация создана искусственно и нужно продолжать жить, как жили до этого. 27 марта, 27 марта Лев Лещенко и Игорь Николаев подтвердился коронавирус. Ребята, делайте очень важно, соблюдайте карантин. Поверьте, это не шутки. Реально, это не шутки. Мы общаемся с Италией, мы общаемся с Испанией. Они тоже два месяца назад восприняли это все не очень серьезно. Мы ни в коем мере не наводим панику, но сейчас нужна максимальная осторожность. Это в интересах вас лично, ваших близких, ваших детей. И нашего старшего поколения, которое мы должны беречь. Это очень важно. Ведь не зря какой-то человек сказал, что как люди относятся к старикам и детям, да, вот точно так же такой же уровень этой страны. Каждый раз, когда вы на автомобиле возвращаетесь или домой, или в офис, у вас в руках всегда есть вот такой инструмент. Телефон, смартфон, неважно. Не забывайте его обрабатывать антисептиком. Это самый большой рассадник инфекций, вирусов, бактерий. Короче, эта история о том, как грузины сейчас объявили, что любой кеш, который в страну завозится, они будут на карантин забирать на две недели. Потому что якобы... Пора, якобы... Налит... ты не говорит. <къех> Я в страну приезжал, хочу говорить. Кошелек покажи. Я покажу, говорит, твои деньги больной, говорит, мне надо карантин посадить. Две недели. Придет мой деньги. Короче, через две недели прихожу, говорю, здоровый деньги будут хорошие, потом возьмешь, потратишь хорошие вещи купишь. Ара прихожу через две недели, говорит, твои деньги умер. Мы там похоронили, говорит, все уже туда не ходить, а все кашляет вокруг. Ара, как мои деньги? Слушай, зачем мои деньги умер? Две недели ты лечил, потом умер. Итак, друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайки, комментарии, пишите ваше мнение, как вы защищаетесь, какие планы у вас. Если есть доктора в наших подписчиках, напишите ваши рекомендации, это будет крайне важно. Как один из докторов сказал, пей витамин С, и чтобы у тебя было 36,6. Желаю вам удачи, и будьте здоровы!